На одной из тренировок нападающий сборной России по футболу Федор Смолов ответил на вопрос ребенка, что он сделает, если команда выиграет чемпионат мира по футболу 2018 года. Игрок ответил, что сделает татуировку, прыгнет с парашютом и заключит пожизненный контракт с футбольным клубом «Краснодар». Теперь, когда российская команда вышла в четверть финала и трофей уже близко, футбольные болельщики тоже участвуют в этом челлендже. От все в первую очередь. В полуфинале и все семь игр мы сыграем на своей земле. Однозначно. Нет, Побриться, на Побриться на лысо. Возможно, Я готова побрить его на лысо. Только если так, да. Всех родственников, наверное, куда-нибудь свозила отдохнуть. Своих. Вот мы сейчас три семью здесь, три семьи здесь. Себе мороженое. И с мечом вы вышли на улицу. Накрыл бы поляну в деревне. У нас дачи есть за городом. Всю улицу позвал бы. Не знаю. Побриться. Побриться на голове. А да. ничего себе, смело. Что сделать? Мы тоже прыгнем с парашюта. Возьмем какой-нибудь там аттракцион и тоже сделаем что-нибудь такое. В честь того, чтобы Россия победила. Мы за Россию, Ура! Команда Универ желает удачи сборной в предстоящих матчах. Олег Ашин, Рустам садрив, Универньюз.